В предгорьях Великого Алтая сердце бескрайней евразийской степи некогда существовало грозное джунгарское ханство. Хотя сейчас нет этого государства, легенды и сказания, песни, предания и былины о его героях живут в сердцах многих народов, занимая думы и наших современников. Одно из таких сказаний легенда о Шуну Батыре. История об этом великом герое появилась в Джунгарии в начале XVIII века. У айрадского Хунтайджи Айджи было два сына. Старший рожденный от джунгарской принцессы Галдан Царен, и младший рожденный от дочери волжского Аюшихана, хана принцессы Налхан. Согласно легенде, два брата с самых малых лет соперничали друг с другом. Старший брат Галдан Царен был сведущ в политике, хитер и изворотлив. Тогда как младший Лоу Зан Шану характер был прям и необычайно силен, ловок в охоте и отважен в войнах, подобно великим героям прошлого. Многие люди не любили Голдан но обожали Лузан Шану. Старший брат, изнывая от зависти, все время обманывал и клеветал отцу на младшего, а между тем, Шану Батыр защищал свободу и независимость своей родины. В конце концов, не выдержав нападок Голдан Шану Батыр уехал к родственникам по матери на Волгу. Об этом у нас, калмыков, сохранилась старинная песня. Солнечно-песчаный Рыжко в нашу сторону горцует. Юнный Лаузанг Шану скачет к родственникам по матери. Песни о Шану Батыре сохранились у многих народов Центральной Азии, а легенда о нем есть не только у волжских калмыков, но бережно сохранилась и в Западной Монголии. В айратов Алтая, бурят, казахов, хакасов, киргизов. Как же сказание о Шану-Батыри попало к бурятам? Когда маньчжуры захватили Джунгарию, несколько айратских родов покинули родину и в поисках спасения жизни ушли к своим единоверцам, заняв прекрасные бурятские земли к западу от Байкала. Кроме скота и пожитков, эти айраты принесли с собой множество джунгарских легенд, песен, историй и сказаний трепетно храня их в памяти и исполняя на праздниках они вспоминали о своей далекой родине. Сказание о Шанубатыре записал в 30-е годы у сказителя Сагдара Шанаршеева бурятский ученый Александр Хангашалов. Так старинное айратское предание о джунгарском герое стало одной из жемчужин бурятского фольклора. Нужно сказать, что героинские эпохи Шанубатыр по праву можно считать последней крупной эпической поэмой монгольских народов. Это произведение было создано в то время, когда практика устно-стихотворной традиции уже угасала. Фиксация этого эпоса у западных бурят, потомков айратов, оказалась поистине уникальным событием. В 1940 году эпос Шану Батыр был издан отдельной книгой, и тогда же бурятский драматург, и режиссер Нанджил Балдану по мотивам этого произведения поставил либретто, а затем и первую национальную оперу Бурятии. Кстати, в преддверии столетия бурятской автономии объявлен конкурс на создание второй национальной оперы Бурятии – кому, как не нам, а иратскому народу принять в этом самое активное участие. В 2002 году бурятский писатель Алексей Гатапов сделал авторизированный литературный перевод эпоса на русский язык. За такую прекрасную работу писатель был объявлен победителем всемирного формы поэзии и получил премию имени Нефьодио. Книга Шану Батыр у Бурятии выдержала уже два издания. В октябре 2016 года в улан состоялась презентация аудиокниги Шану Батыр. Ее озвучил обладатель премии «Золотая маска» актер Жаргал Ладоев, а музыкальное сопровождение подготовил композитор Павел Карелов инструменталист театра «Байкал» Бат в этом году Братская Республика снова вспомнила Шуну Батыра. Театральный сезон «Бурятский театр» Байкал закрывает уникальным проектом «Путь, достойный легенд». Этот проект выполнен на средства гранта Министерства культуры Бурятии. Музыканты Национального оркестра Республики совместно с группой «Дайда» представили зрителям современное исполнение древних бурятских героических сказаний в новой музыкальной аранжировке. Для нас, калмыков, потомков джунгаров, очень знаково, что настоящий проект открылся айратским сказанием о Шану батыри Музыкальным руководителем проекта выступил главный дирижер Национального оркестра Бурятии Жаргал Тактонов. Сказание о Батыри исполнил музыкант Галсана Шоров, чтобы не только буряты, но и все желающие смогли прикоснуться к прекрасным героическим сказаниям наших предков в это тяжелое время пандемии. Презентация проекта прошла онлайн, а записи сказаний выложены в интернет. Верится, что и мы будем так же трепенно сохранять наследие, завещанное нам предками. Приятного вам просмотра. Материал подготовлен. По статье Геннадия Корнеева. У Игорстехорыха зам. Путь достойный легенд, соучанно тусыл, Байгал театр Табугдиндо Танянсулык жуэна. Ханыши олыбтышу гуэ эртнегэ шапта. Ульгиртатқы гайшымны бағал тимыши амыра жылвыша. Юнды бұхыды ульгиршын хуң агу хэн ханамжы та байқы йоғдай. Захи олшын авиаста байқы театрам Доуғырха, доуылыха, бухи шады біртті байқы йоғдай. Манай театрамны ульгиршыд бұхы ины авиаста ланғыды Турши со, боди, та бобудындо, удыр-буре негенеге Ульгир тайнал сау жоб айхыпте. Одолшия Туру Шинхия, Бориадамны Ульгир, сау шыны хокжым найрылғатте. Оршын оркестр мұн дайды хамтылға демжылгатте, ауны тайналнда қархыгы Хулы зоуға жылды, мартыкты жобайхан, ины түрлі Аман Захиол Теперь арт-дизайнеры должны открыть у них Улигаре их ниха уильдикше ⁇ рнат, арундо лодыха, арундо эмодхиха, зонжалота, ажамидрахан, зон. Цунгаре, хан, севанграпне, отрнкогум, шановатре, аменхан, туха. Аха, галденсирене, атарху, зон. Дуде, мойор, ханжа, хоп, соп, зондуха. Шановатре, ижиявада, ихорондо, ардзондо, аруиха, торондоха. Шановатре, шингавия, аржа. Аминь, аминь, хақасан аминь, аминь, аминь, аминь, аминь, аминь, аминь, аминь, Хожим, бол ⁇ м, хере, гудыхи, сары, урда, Ирых савы, ирыгиды, Редактор субтитров Symbolism. Не монгариен шереда, на лехже, я воба. Юнгариен дурхиде, яку хунда харья хархада, аху кубун сриние, на лохенькате на хрумае, от буболера на храг Toeran bij de 不后悔呢。 Беген сирик, шану батра хархада, нюша рега манти залун харша, я дал да на ха. Ти же бехире ндэ, буруде харул я багам, уруплувай в гун, буркшане галжегарадж. И же, но хэм, да да у Сахай Болохада, да, а ты к нама женился? Хэн тух да батар, архана жижу болаха. Тунинг да, утх ты нама женился? Уин Бо я хозяин